Привет всем! Это долгожданная субнаутика. И, знаете, если честно, субнаутики давно не было, потому что она мне начинает надоедать. Прям вот... Вау, сталкер. Спокойно. Прям сильно надоедать уже. Потому что она довольно однообразна пока что игра, из-за того, что в нету... в нету... Нету в ней миссий. Вот из-за этого она однообразна. Да и... Единственная миссия, которая существует в игре, это починить Аврору, точнее ее реактор, если не ошибаюсь. Этим мы сейчас попробуем заняться. Получится, значит, мы молодцы, прошли миссию, и финал удался. Если нет, то, ну, финал не удался, потому что, ну, я не буду больше в нее играть, пока она не обновится прям вот хорошенечко. Буквально недавно было в ней обновление. Я точно не помню какого числа, когда это было, сколько недель назад или дней. Вот так вот. Но, в общем, можно заметить, что теперь левая кнопка мыши и тому подобные надписи наконец-то опять на русском сделаны. Да. Вот это вот прям реально плюс. И что? Можно еще раз зубку? Нет. И, кажется, изготовитель аптечек, аптечек, аптечек снова не издает никаких звуков. Вот что мне кажется. Я надеюсь, у меня это не глюки. и это вправду так и есть теперь. А... Да. В прошлый раз нам не пригодились... Вот. Не пригодились эти костюмы. То, что мы сделали. Они не нужны. Вот зачем зачем я их делал спрашивается Ну, эта игра нас так считайте что обманула да а у меня есть с собой две аптечки я приготовлю сейчас рыбу пескуна пожалуй чтобы была в запасе а, и сварочный аппарат да он да он на базе на той я думал он здесь ладно придется еще раз туда-сюда как бы сплавать ну по сути не туда не сюда а мы наверное оттуда начнем у меня сколько процентов зарядки кстати вот что меня интересует у меня 36 энергии и с собой стопроцентные две батареечки я думаю нам хватит этого так ладно давайте еще раз туда-сюда как бы по сути мотаемся ну ладно что поделать что поделать приходится потому что я глуплю не смотрю заранее все именно по вещам по ресурсам и так далее приходится вот так вот поступать по-глупому очень по-глупому я вам обещаю что субнатику я буду еще играть но я буду играть тогда, когда она обновится, станет в ней сюжет, появится. Ну, или хотя бы какие-то еще миссии. Потому что вот эти точки, которые нам дали координаты, они бесполезны. Вот реально. Туда, куда мы сплавали в первый раз, как она только появилась, одна вот, которая была где-то там 800 что ли метров от нас на тот момент, э -э, она оказалась пустая. Ну вот. Рамку пустая. Вторая, которая рядом с Авророй, капсула спасательная, мы опоздали. Скорее всего, я так думаю, что мы опоздали, ведь никого не было. Вот прям пусто. Сварочный аппарат, и я даже не знаю, огнетушитель мне еще был нужен точно! Вот что я хотел еще взять. Um, и нет, аптечка-изготовитель, все... аптечек все равно издает звуки, да? Не вправду. Значит, просто там немножко, может быть, заглючило или еще что. И так, давайте посмотрим, где у нас? Да, в том направлении у нас Аврора, и прямо отсюда, ой, прямо отсюда поедем. Так, сталкер с попкуйну. А -а -а -а. Так, сталки. Все, прощай. Мы с тобой больше не увидимся. Надеюсь. Надеюсь на это. Очень надеюсь. <с> <с> да нет, мы, скорее всего, с ним еще увидимся. Um, чё, я не знаю, во-первых, как я буду обратно плыть. Во-вторых, я же все-таки буду еще играть в игру эту, собнаутику эту... Эту игру, да. Буду еще играть все-таки. Uh, и плюс, почему я еще... Ну поднадоела она мне в том что она довольно пустая нот но реально в ней нет такого прям вот чего-то очень интересного как бы но вот нет единственное что это путешествовать Ну путешествовать же тоже не прикольно все время хочется как-то что-то сплавать куда-то за один раз сплавать недалеко при том Сделать что-то крутое такое. А потом уже спокойно, как говорится, жить. Но нет. Ой. Вот так. А, но нет, такого здесь нет. Ведь для того, чтобы жить хорошо, нужно плавать далеко. А плавать далеко с вот этим вот аппаратом ну реально не прикольно. У него вот, вы сами видите, как тратится батарейка. ну Реально дико тратится батарейка. Так, аккуратно здесь, я помню, здесь как-то какое-то существо плавает. Ну, реально неприкольное существо плавает. Забыл уже опять название. Его. ой ой, -ой. Ну, игра, ну, ради финала-то. Грандфинал и все такое. Почему ты глючишь? Я не могу грешить на саму игру еще, потому что все-таки, ну... Не топовый у меня процессор стоит. Да, реально, вот совсем не топовый. Ох, я надеюсь, он меня не догоняет. Это это, это существо, которое там за мной. А, я боюсь его. Блин, я его ужасно боюсь. Где-то здесь вход. Нет, ниже. Да, дальше и ниже. Если нет... Воу, воу, воу, воу. Изи, изи бой, изи. Обычно говорю мен, но да ладно ах ты ж мать я кажется 30 да да да О! мать мать, мать. ешь кендрин ну, -ну, ну еще виснет вот вот самая бесячая часть игры она виснет Она реально вот раздражает своим вот этим Эмержен. зависанием мать вашу у меня 10 секунд а я не знаю куда мне плыть понимаете ё-моё wow. Guys, а really тэд really, рили жесть да, шикарно, конечно, мы сплавали. Ничего не скажешь. У нас остались две батареи. Нет? Нет. Да. Принесу сделать еще две батареи. Теперь... Фух. Да, ужасно. Ужасно. Вы поймаете? Я нашли. Вот это вот все, выбрасываем пустую батареи тоже выбрасываем меди здесь нет игра ты издеваешься да я просто запутался куда плыть а там вход как говорится я не знаю где он еще какое-то сообщение Говорит, Флавы ты из капсулы 17, я пережил падение, но там что-то снаружи, люк, оно пытается залезть внутрь. Если меня кто-нибудь слышит, мои координаты прилагаются. Ожидаю потерю радиосвязи через... 17 -я капсула. Да? Я даже не знаю, какую мне. Наверное, 19А, да? Да, 19А убираю беру сюда вставляю 17 и где она она вон там в 712 метрах ну вот да видимо все таки начинают появляться какие-то миссии не вправду в общем что я хотел сделать починить реактор не реактор что там да в авроре почи... починить аврору в общем и собственно Через три дня ушла бы радиация оттуда. И на этом, по сути, ну, закончилась как бы сюжетная линия игры. Я надеюсь, что все-таки ну, они реально должны размножить. Я даже не знаю, пробовать ли мне еще раз туда плыть. У меня как-то не особо есть желание все-таки. Ну, я попробую, ладно. Что не сделаешь ради вас, как говорится. Я попробую еще один раз, один раз. Умру, все. Я прям, прям тут же говорю, пока и все. Мы пока что завершим на этом судноутику. Да, а мне нужно медь Да, ровно на две батарейки у нас было меди. Вот уже опять заканчиваются ресурсы. А их тоже не очень прикольно уже собирать. Ну, надоело, реально надоело. Ах, ладно, давайте еще одну попыточку. Реально, надо. А то ну не очень получится, как ты что взял да и кинул, как говорится. Но нет, я не кинул, конечно, я не кинул. Я ее даже поиграл что это что у нас 14 кажется если не ошибаюсь что это 14 серия да я уверен начнутся там типа давай дотяни до 15 серии чё тебе одну серию еще поиграть но нет нет может быть это будет длинная длиннее чем обычно может быть там на час он затянется ну, что вряд ли, конечно. Но на этом будет все. Ох. Ведь надо заниматься и все-таки другими прохождениями. Я сейчас вот... Зато в промежуток, что не снимался в... Типа, я начал новое прохождение. Я открыл, наконец-то, долгожданную лично для меня... Ну, мною долгожданную... лайв часть канала где я ой где я пока что буду просто про свою жизнь что-то выкладывать что-то что-то что-то про свою жизнь выкладывать и, и всякое такое но постараюсь это делать конечно почаще все-таки надо о ребят я что-то нашел интересное о, ящик с припасами и аптечка вы серьезно вы серьезно? А, ладно. Что здесь? Что здесь? Что здесь? Что здесь? И что? Сигнал? Что это? What? Ладно. А! Ладно. Это мы потом проверим. Зайдя внутрь. Да ну... Сигнал? Что за сигналы? Ребят нужны ваши комментарии срочно как говорится так я не помню где вход память <поминуть> <поминуть> <поминуть> <«Поминуть> моя отстой что игра вот вы понимаете да и еще как говорится в нее игра да но она еще не доделанная блин ладно она стоит тех денег сколько она сейчас стоит реально стоит но ненадолго ее хватает ну реально ну ненадолго, ребят а, так а, да я аж начал тему насчет развития канала помимо лайв-части нового прохождения я уже начинаю подготавливаться к стримам да я... Реально начинаю подготавливаться, так, прям, как говорится, основательно. Ведь я уже сделал шкалу доната для стримов, я уже сделал чат, как будет работать. Я, в общем, почти все сделал, да, собственно, уже почти все, даже, грубо говоря, сделал. Но я, грубо говоря, опять же, все это... Но... Не хватает лишь аудитории, которая будет все это смотреть. Ведь вас, вас, ребят, вас. Ну, вы набираетесь очень и очень медленно. Ну, вот просмотры реально медленно набираются. Ох, ох, ох. Прям ну гипер медленно, как говорится, потому что ну, 14 просмотров за две недели, это что это? Результат? 30 Нет. Эх, да. И... Я, собственно, почти все уже даже сделал. Реально. Потому что мне осталось лишь сделать, ну, гифки на все это. На подписчиков на твиче на донат ваш тоже опять же twitch donation alerts вот эти все но я не художник но ну, реально ну, не дано мне это есть друг но его надо все таки еще как говорится уговорить попросить и так далее ведь у него тоже своя жизнь с и он не может все время делать мне что-то делать что-то помогать что-то Равиль зовут <с> да что это я друг друг вы же его уже знаете в принципе так и мы в этот раз попали на ворож с другого входа о о бег у нас есть бег на shift на левый shift Вау ну, конечно, немного это. М -м, непривычно видеть нас бегающими, но... Годы, паучки эти. А, -а, а. Игра, ну. Так. Энерго ячейка Лучше батарейку. Ребят, честно. Ну ладно. А, -а, -а дезинфицированная вода. А, -а, -а реально вот дезинфицирующая вода, дезинфицированная, дезинфицирующая, что, <laughs> что, дезинфицированная вода — это то, что было нужно мне когда-то, но не сейчас, сейчас скорее еда все-таки, ва, ва, вот это, так, нет. нет, нет, вот это путешествие меня конечно, сейчас подстегнуло, подстегнуло, про еще, еще чуть-чуть играть в нее но это же реально вот только из того что ну вот чуть-чуть потому что еще подстегнула она а, и боюсь я не попаду туда куда мне надо да вот. серьезно боюсь не попаду где-то здесь где-то здесь должен был быть проход а, и знаете, как для человека с ростом, ну, хорошим таким ростом, наш персонаж низкий. Ну вот реально низкий. Он что-то так бежит, прям ужасно низко. Как будто он карлик. Камера как-то неудачно была расположена. Но, мать вашу. Нет. Ладно, не попались. Плевать. Ну, поплыли исследовать дальше. Где все-таки вход в ту нужную нам точку? Пониже? Ну да, понятно, чтобы пониже. Но насколько пониже? Игра, подскажи мне. Игра, подскажи мне с утра, что мне делать сейчас? Не с утра, ладно. Вечером снимаю. Вечером, вечером, вечером. Довольно поздним, вечером. Так. Где вход? А? Еще виснет-то. Ужас. Ненавижу вас. Сударь. Судан. Судан, туда. Нет, судак, туда. Да. Сударь. Не висни. И игру, ну, пожалуйста, на последнюю-то серию, ну, что ты как? Да, <св shut up> что ты как ведешь себя? Я вот не знаю, стоит здесь вообще находиться или нет? Это нужная мне локация или нет? Или нет? Ну хотя бы воздух здесь есть, и то радует. Скорее всего, это не туда, куда нам надо. Это вообще что-то непонятное. Ах! Ну вот, вот оно. Вот оно. Западня, западня. Игровая западня. Не прошло и дня. Как игра хочет убить меня хочет хочет убить меня не это сволочная игра пою я не знаю что ну и плевать ведь мне все равно что рифма так и прет из меня я не понимаю вот в игре сейчас где я нахожусь куча Просто нереально много невидимых стен. Ну вот реально, куда не поплыви, стена. Вот куда не поплыви, стена. Вот видите, вот я плыву вперед. Я плыву вперед. Вот не дает, все. Я забыл, я забыл, откуда мы зашли сюда. Вот. Ну как? Как я это могу сделать? Вообще? Забыть, как мы сюда попали. Я помню, что что-то должно было быть такое, такое. Вот так, мне кажется, сюда попали. Мы через низ, через низ, потом это все. Нет, не здесь. Вот здесь где-то. Да, где-то здесь. Вот она, кажется, вот эта щель, где мы, да. Вот, вот она. И блин опять закончилась батарейка. Еще вот она. Где тот вход? М? Вот где он? Где он так нужен? Когда он так нужен? Нужен он всегда, да? Ох, все трясется. Я надеюсь, это не второй какой-нибудь взрыв или тому подобное. Очень надеюсь, потому что нам не нужен второй взрыв. Нет. Нет, нет, нет. Так. Так, металлолом. Ой. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Где? Блин, где этот разлом? Давай же, где ты? Где ты есть? Где ты, разлом? Где ты? Нет, не здесь, не ты. Ладно, дальше. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ах, ах, пожалуйста, без зависания, давай. Похвально, конечно, но зачем? Зачем спираться на сушу? Ничего не понятно. Во, ну здесь. Но здесь хотя бы безопасно. Здесь хотя бы безопасно на ночь. Но у меня еды нет, а вот это вот, блин, сырую надо ловить хотя бы есть. Ну вот реально все не очень начинается жесть какой-то начинается рыба не уплывай бумеранг бумеранг нет не поймал Эх, лаги чем больше элементов на экране тем хуже игра себя ведет ну вот в вправду так съедаем им и мих сырими бумеранг летяга и воду да о 40 плюс 40 вы понимаете плюс 40 да это вода намного шикарнее чем из пузыря но все же за этой водой мне пришлось плыть аж сюда аж сюда блин неужели в игре убрали тот вход я не прощу ни себе ни им этого я возьму просто и умру. Сейчас мне кажется, да, я умер, я почти что умер. Рифовая акула покушала меня. О, рифовая, или как она там? Опс, да, пою про акулу, но не знаю, как ее зовут. Не бывает, бывает. А и что-то, кажется мне, что провели реально как-то вот исправление. Все. Я не знаю, где этот вход. Спереди я зайти не могу. Простите меня. Ну, считайте, что я не выполнил основную задачу. Я ее оставил на следующий раз. Почему бы и нет? И вправду, почему бы и нет? Да, ладно. Тогда сейчас возвращаемся и все да я не знаю я подожду пожалуй пару месяцев посмотрю ну именно прям вот забуду про нее на пару месяцев потом послежу за обновлениями где что да как и я думаю мы уже начнем реально когда будет что-то прям очень интересное добавлено. Или не очень интересное, но много штук всяких интересных. Опять слово интерес Даже если не интересных, но хотя бы их будет много добавлено. Именно вот которые будут использоваться. А не как сейчас добавляются непонятные вещи. Но и использовать их тоже не можем. Нет, мне это не нравится. Я многое успел сделать. М -м -м, довольно немалого добиться, конечно, за такой малый срок. Я думаю, что... Ну, я так думаю, по крайней мере, что немалого добился. Ну, на самом деле, это наверняка мало. <шу> да. Так. Аптечка. Сообщение. Горит торговое судно Солнечный Луч. Аврора, мы получили ваш сигнал бедствия и приближаемся. Планируем дать плавный импульс и сделать манеру гранитационного праща вокруг Луны, чтобы сберечь топливо. Мы дадим знать, когда спустимся на низкую орбиту вокруг планеты. Берегите себя. Солнечный Луч. Конец связи. Какие-то у нас прям, ну, супер-супер-пупер большая органическая масса сигнал пещера пещера и пещера да нет ну можно можно это все попосещать в принципе но реально вот, не игра уже поднадоела поэтому всем спасибо за просмотр этой серии и вообще прохождение в общем я его пока что замораживаю, на не знаю пока какой срок, пару месяцев подождем это точно. А так, начинайте смотреть другие прохождения, какие-нибудь монтажи, там куча всего у меня на канале появляется, скоро стримы, думаю, начну. Так что еще увидимся и ставим лайки и подписывайтесь на канал, если на нем впервые.